Всем привет, дорогие друзья, и игра под названием Samara Room. Это от создателя, конечно же, Rusty Lake. и как я понял, по описанию игры, если это все достаточно внимательно читать, это то, что происходило до, до начала нашего Rusty Lake. и чтобы долго не задерживаться, где мышка, где мышка, мышка, мышка, вот она, вот она мышка, и мы, наверное, начнем. Начнем сразу, чтобы как-то сильно не трогать. Где я? Это круговорот жизни. Мне нужно найти выход. Вот. Передвигайтесь с помощью стрелок. А, ну как обычно, в принципе, как и во всех растялеках. Э, да, взаимодействие с предметами, стрелочки и все остальное. Так, четыре э, комнаты. Ой, комнаты. Четыре стены, как я понимаю, это я. Ага, вот он я. Опа, С. -очка. Интересно, интересно. Так, зеркало у нас двигается. Кроме эски больше ничего не видно. Хорошо. Так, что у нас еще есть? Картина. Или это вид из окна? Картина, картина, да? Картина, это все не настоящее, что это очень похоже на картина. Ну, не сказать, что это даже что-то из окошка, но достаточно красиво. Так, здесь нас ждут загадки. а Это надо будет как-то, как-то... Стоп, проведите, проведите... Ага, вот, двигайте Ага. Все, окей, это двигается Это хорошо, это двигается Так, что ты у нас? Куда ты побежал? Куда то он побежал? Здесь у нас что? Здесь у нас как? как? Ага, просто нажатием не работает Дверь заперта, судя по всему Нужен ключ Нужен ключ Это у нас наша ящерица Так, что у нас еще есть? Ага, записка, как тебя открыть? Нужен, наверное, нож или еще что-то? Так, что у нас тут? Ага, нужно составить слово. Какое-то слово. Слово... Пока не знаю, но, скорее всего, где-то будет подсказка, чтобы мы могли... А, о, свечку взяли. Прекрасно. Используйте предметы из инвентаря. Заперто. Чтобы можно было использовать... <кх> Как-то что-то. Так, у нас есть свечка. Хорошо. Где еще что-то есть? Что у нас тут? Тут у нас что? Влево, вправо Ага, вот Ага. То есть это у нас крутится Хорошо, это так Так, это у нас тоже двигается? Двигается, хорошо эм... А, это вниз Все, хор... какой замок Еще одна свечка Хорошо, замок достаточно несложный, но главное, что есть свечка Комод Комод что-нибудь открывается? Открывается Вы можете передвигать объекты Да я уже заметил, так, рыба Две свечки, рыба, нож О, письмо открыть так, тут у нас уже больше ничего нет, правильно? Все, да, где-то больше ничего не кликабельно. Музыка достаточно такая спокойненькая. Неплохая. Так, письмо. Письмо, письмо, нож. Отлично. Нож. Ага. Эн... Про... Просвети меня. Так, вот свечка. Ага, нужны спички. Нужны спички. Так, чтобы зажечь свечкой, уже тем самым можно было... К тому моменту как раз и процветить, процветить Что самое необычное Было в плане записать немножко другую игру Что-то пошло не так, я узнал об этой И так как я достаточно ценитель Расти лайка хотя, хотя могу точно Сказать, что в Расти Лейк Уже очень поздно что-то записывать Или снимать, но я точно могу сказать, что Я в него играл Так, а нож, нож, нож Можно ли использовать на картине Нож? Отлично Ага, что это? Так, что? Ага, тут есть свечка И еще три свечки Ага, так, свечка Свечка Свечка Хорошо, нож Нож, нет, рыба Ага, хорошо, непонятно Едем дальше Так, пока непонятно, что, зачем, к чему Время так, где-то подска подсказка, подсказка, подсказка Так, нам сто процентов нужно сделать что-то с телефоном Тут есть буква S. Буква С, хорошо Буква С, в телефоне есть что-нибудь? Буквы С нету У Enlighten me, блять. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, есть ли эти буковки? Да, что-то похожее есть Ну-ка, Anneli По-моему, Enlichten Блять, я уже сбился, я же неправильно. Так, подожди, дай-ка -дай еще раз. Enlighten. me. Да, мой уровень английского просто лучший. Так. Enlighten. Mi. Во, подсвети меня. О, вот, вот и спички. А, я уже свечки положил. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Стоп, свечку забери. А, это нельзя подсветить. А, поджечь. А, поджечь можно. Поджечь можно. Прекрасно. Вот, проход открылся. Черный куб. Зачем? Черный куб ничего не дает. Понятно. Так, там что-то еще. Так, тут что-то еще в посылке. Так, чтобы куб... Ааа! Так это надо положить туда рыбу. Блять. Ну да, конечно. Я же в самом начале клал-клал рыбу. А спички-то еще остались. Значит, пригодятся. Вот, белый куб. Опа. <laughs> я теперь рыбка, я выгляжу немного рыбно А фиш, эй фиш, то есть рыбка Опа, ракушка Так, хорошо, телефон Так, что у нас тут все плавает Так, хорошо, это у нас все так же Рыба лежит, опаньки Ага, хорошо, отлично Прекрасно Опаньки, еще одна ракушечка Судя по всему здесь, здесь мы уже Собираем ракушки, а не Эти, как их э, А не Свечки Так, опа, а почему она там не нарисована была Хотя она плавала, почему она была не нарисована Так, огурчик, или Это не очень похоже на огурчик По-моему, это похоже На что-то На что-то Опа, опа Опа, не понял. Блять, не понял. Так. Не понял. Так это поднимается, это. А, все. А. -а, -а. Блин. То есть, вот видите, я потыкал вот на эти три, и они поднимаются. Вот вот это вот, не поднималось, так по кругу быстренько бац и все не поднимается. Четыре ракушки уже есть. Прекрасно, у нас есть четыре ракушки, ракушечки, ракушечки. Так, их сюда, да? Правильно, все. Это, это животный мир. Как здесь будет свечка работать, если здесь ракушки? Правильно? Правильно. Так, спички. А, тут спички даже не нужны. Все, я понял. Так, ага. Едем дальше. Что у нас еще есть? Что у нас есть еще? Телефон. Телефон. Нет, нет, не <laughs> это, это... рыбий? Рыбий язык? Опа. Не Ну-ка. Если я все правильно понимаю, это последовательность. Ага, так подождите-ка. Не То есть получается, да, процентов все начинается с этой, потому что она, ну, такая светленькая. Так. Ну, все правильно, да? То есть мы сейчас будем последовательно идти. То есть как они расположены, так и будем идти. Какая ближе вот это? Все логично. Видите? Вот, все логично. То есть с последовательности. К самой ближней до самой дальней. Так, uh, LED is sink me. Дай утонуть. Опа, шляпа, самолетик, фуражка, самолетик, листочек, ключик. Ключик. Это опять подсвети меня, правильно? Правильно. А это... Дай утонуть Хорошее слово Так, ключ, ключ, ключ, ключ, ключ Здесь, возможно, ключ Либо там ключ Давай сначала здесь посмотрим Отлично, ключ здесь Ключ здесь, банка Банка, банка, банка Банка вода Вода есть, банка есть Так, что еще? Так Не понял, опять в рыбу А. То есть это надо поменять Ешкин, кошкин. Так, а зеркало, зеркало. Если там буква С А тут квадрат. Все, это надо будет записать обязательно. Куда-то это нужно будет записать. Только вот куда хрен знает. Так, что у нас еще есть? Что у нас есть? Часы. Есть часы. Ничего не происходит, да? Ничего не происходит Так, значит, опа, гвоздичек, гвоздичек Опа, это что такое? Палочка, еще и гвоздичек Запрятали тут что-то, бля Сука, зачем так пугать? Такие ручки Так, рыбку, держи рыбку, будешь рыбку? Не будет, банку с водичкой можешь попить хочешь? Спички Спички нет, нож Ага, ну блин, я другого логического Ничего не предвидел, потому что Опа, сердце Опа, а теперь сердечко, ручку он убрал, значит ему больше ничего не нужно Сердце, скорее всего, нужно поставить куда-то, куда-то в часы Вот в эту штуку Все правильно, и куда мы попадем теперь? Обратно, ага, то есть вот, вот он я, тут буковка S. Надо будет куда-то записать, блять, еще ничего под рукой нет Я, я ничего под рукой нет Эх, ладно, буду куда-нибудь записывать в другое место Так, у нас есть спички, у нас есть вода, у нас есть рыба Рыба, спички, просили подсветить Берем спички Не подсвечает Так, хорошо, у нас есть банка с водой Так, стопэ, стопэ, что на рисунке? Рыба, хуйня какая-то Не знаю, какая на что-то плачущее похоже Так, судя по всему Судя по всему а -а -а, это вот эта хрень Все, я понял, так, водичка Водичка, водичка Вылить можно, вылить нельзя Так, стоп, горшок Горшок так, ага, попробуем засунуть сюда ящерицу, можно? Так, сначала мне нужно опустошить банку. Так, понятно, значит, воду мы выливаем в горшок. Отлично, воду мы выливаем в горшок. Ловим ящерицу. И... Оп! Вот, вообще, вообще идеально, ты как... Все отлично. У нас есть ящерица, у нас есть рыба, у нас есть сердце, которое там лежит, у нас есть банка и спички. Куда можно использовать спички? Куда-то они 100% используются. А тут, тут, тут мы в ящиках все посмотрели, да? Да, все в ящиках есть. Если есть предложение по играм, конечно же, пишите в описании под видео. Также хочу сразу сказать, что обязательно... Пишите, что вы думаете насчет игры в комментариях. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить палец вверх, за что буду очень-очень вам благодарен. Если вы все еще не подписаны на канал, подпишитесь. Судя по всему, ящерку надо сюда. О, а тут она красивее выглядит. Или нет? Так, теперь мы отправимся в мир ящериц. А почему все вверх ногами? Так, я вижу нас. Блядь, я же говорю, откуда записывать надо. Куда-то надо это записать. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Есть ли какая-то бумажка рядом под рукой? хрень какая-то бумажка иди сюда нет это не подойдет вот это подойдет так нет это тоже не подойдет Ай, блин ладно надо запомнить надо как-то запомнить это надо запомнить это надо запомнить на чем бы написать ладненько здесь запишем так с квадрат перечеркнутый. Блять, ладно я потом запишу на каждый Ой, Тихо, тихо прекрасно um, по па па -по -по что это у нас тут выросло пузырик шар шар надо не записать. А, видос остановился короче случайно нажал Escape на весь экран в общем все немножко порезалось но ничего я думаю все будет нормально все будет прекрасно так я нашел шарик вот здесь если запись остановился, просто трещин произошло все не очень красиво и гладко так опа опа так, это я могу зажечь свечки? Опа. Не... А, в правильной последовательности. О, блядь. В правильной последовательности их нажать. Опаньки. Давай вот это. Лево-право-лево. Эники-пыники, ели вареники. Ага, неправильно. Опять неправильно. Блядь, я, я уже последовательность забыл. Так, так, так, так, так. Отлично. О, еще один шар. А, здесь мы теперь собираем шарики. Только зачем они... Нашему ящеру нужны, не знаю. Так, здесь тоже все тормашками. Я понял, раз шар, два шар, так, так, так, так, Мы пока тебя заберем. Ты нам уже не нужен, мы уже в твоем мире. Так, два шара есть. Ага. Оп, напугал. Не понял? А, а! -а! Вот. Ага, отлично. То есть я просто решил потрогать картину и все. О, 3.55, это значит точно на часы использовать. Это просто прям реально логичная подсказка, без нее никуда. Прям вообще. Так, Гикон. А, э, это я сюда нажал, да? Да, это я сюда нажал. Так, 3.55. Значит, это у нас как? Это у нас 3 часа 55 минут. Ага, это, это еще разочек. А, вот. Вот, треугольный ключ. Отлично. Отлично. Его, наверное, туда использовать. А, блядь, не могу. Не, не долазить наш гикон. Не позволяет. Не позволяет. Так, вот тут у нас что? Что это? О, о, еще один шарик. Я что-то не сразу заметил. Блядь, это что? Что это? Ага, значит, эту книжку надо сюда. О, прекрасно она сюда встает. Так, это вот сюда мы поставим, это вот сюда. Это все потихонечку будет падать. Так, значит, надо каким-то образом вот эту книжку поставить сюда и это аккуратненько сделать поставить. Значит, это, это слишком маленькое. Вот это подходит, мне нравится. Так, это сюда пока поставим, вот это сюда. Самое хорошее, что вот так вот можно накидывать, то выручает. Вот это вот сюда, бля, да идеально. По -моему, это идеально. По-моему, это идеально. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Блять, слишком большая. <coughs> так, хорошо. Вот это вот сюда, вот сюда, вот сюда, это сюда. Прекрасно. Блядь, сли... А, вот это вот сюда, вот эту, вот это еще раз сюда, вот это сюда. Блин, легко. Ладно, это оказалось проще, чем я думал. Да? Ах, ты куда? Че я почитать хотел? <как> стоп. А, она, получается, упала вниз. Собрал, да, как-то? Что-то как-то даже неожиданно. Что-то как-то вышло. Так, сколько у нас шариков? Раз, два. Я нашел только два шарика. А, стоп, я еще два воткнул. Правильно? А, да, еще два воткнул. Все правильно. Раз. И два. Отлично, еще один мир. Значит, вернемся свой. Если я все правильно понял, то книжка упала. Когда книжка упала, она где-то Валяется А вот и книжка Так, нажмите на текст, чтобы перевести Семя жертвы Вода, семя угу. Вода, семя Так, здесь у нас что? Здесь у нас, ага, ключ Угу. Их три Их надо найти три То есть с мира геккона Или как это работает? Стоп, три ключика так, книжка, книжка, подождите-ка, а тут она листается? Отлично! Так, это... Это как раз то, что нужно. А перевести мне текст не хотите? А, вот. Круговорот жизни. Так, дерево... Семя жизни... Так, вот, а в мире человека. Так, чё? А, прошлое никогда не умирает. Чё это такое? А тут что? Зеркала не врут Ага, то есть надо обязательно Я же сказал, ну, блядь, я же сказал Вот я же сказал, червяка надо будет считать. Так, по часам а, Маленькая сюда, большая сюда угу. Так, маленькая сюда, большая сюда Так, а маленькая Вот так, нет, значит еще один наоборот Вот так Нет, стоп, что я не добрал Вот так, блядь, вот так Ага, вот, еще один ключ так, хорошо, у Гекона мы забрали, У этого мы забрали, еще рыба осталась. Скорее всего, следующая подсказка у рыбы будет примерно так же в книжке. Так, S S S. S. S. Потом идет рыба. Ну, то есть по очередности, как там и на картинке показано, все по очередности. S, рыба. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Так, рыба. А... Так, где тут, где тут книжка, книжка, книжка, книжка. Так, здесь ее нет. Здесь бутылка часы как раз а Здесь книжки нет А, а, а, вот она плавает Так, вот, вот и подсказка Так и так, блин, я же говорил Так Я уже забыл на самом деле, но да ладно По-моему, вот так Нет, значит еще один оборот, вот так Значит два оборота назад Вот так, нет Блядь, она выше или ниже должна была быть Я что-то забыл Достой да ты Блин, <смех> память как у рыбки А, вот, ну, блин, я примерно был прав <смех> Вот и третья есть, отлично И прямо здесь же мы ее и сможем открыть А, нет, не дает, прикиньте Блять, ладно, я понял Значит, надо будет вернуться опять в мир человека В мир человека Это сюда, это сюда, это сюда Полетели, mm -hmm. так сказать, из этой реальности в ту реальность Потом проходим, проходим. Открываем так, так, так, так. <звы> <звы> а ты кто такой, мужик? Привет. Опа, он что-то в руке держит. Опа, росточек. Росточек. А, ну все правильно. Он нам выдает росток. Этот мы его используем. Правильно, мы идем <звы> дальше. Еще дальше. Идем сюда. Вкидываем росточек. Потом, как в книжке было написано, мы используем воду. Тем самым нам нужен водный биом. То есть бутылка же у нас осталась. Так, отлично. Идем в водный биом. Набираем водички. Идем сюда. блять. Машек ты куда поплыл? Он в потолок головой ударился. Так, потом сюда, потом сюда. Вот сюда мы прыгаем. Отлично, росточек есть. Поливаем росточек. Вот он вырос. Потом он вырос и чё? Вырос? Или нет? Ну и чё? Так, он вырос в потолок. В потолке у нас ходит гекон. Так, гикон гикон гекон. Значит, это мы убираем это сюда. Так, как мне помнится, здесь треугольничек, да? Так сейчас зеркальце посмотрим. Да, здесь треугольник с полосочкой Так, росточек Вот он, росточек Вот он и червячок А что-то я как-то проклацал быстро Я почему-то так и думал Так, отлично, отлично, отлично Уже все очень хорошо Тут уже ничего зажигать не надо Все открыто, все хорошо Теперь мы можем в мир червячка попасть <кхе -кхе> Отлично <кхе -кхе> Я теперь маленький Ешкин. Че, могу позвонить? Во, неожиданный пород, я хотел кому-нибудь позвонить Вообще-то, ну да ладно Так, вот он я А тут, а тут у нас письмо Письмо, значок Значок письма Надо запомнить, вот и книжка, О, лепесточек Куда ты полетел? Лепесточек, это хорошо Книжка Ага Так, окей, рыбой Блин, я не успеваю это что максимум, как я могу открыть? Так, ладно, хорошо. Там лежит лепесток, Значит, все не просто так. Фу! Ой, блядь, фу, противно. Он же меня сожрет. Так, и где я? Что это такое? Куда ты полетел? Ага. А что ты за глаза? Хорошо. Хорошо. Хорошо. Блин. То есть вот эти вот что это? 1, 2, 3, 4, 1. Так, знаки. Зна, ну все, понятно. Знаки похожи как раз на те самые. То есть, как я уже и говорил, вот видите, даже, даже очередность не поменялась. С квадратик это 2. Два, три, это у нас треугольничек с полосочкой, а четыре это письмо. блять ну я знал. О, яйцо. блять ну я как знал. Просто как знал. Даже хорошо, что запи... все-таки записать-то пришлось. Память-то у меня коротенькая. Так, и а что еще? Это у него так во рту получается. Только глубоко, блять у него там. У него ж там целый лес, блять Целый, мать его, лес. И чё, всё, эти огоньки пропали. То есть, судя по всему, эти светлячки, это были как подсказка. То есть, находишь светлячков, они тебе подсказывают, и все прекрасно. Так, хорошо. Что еще ты мне можешь дать? Хорошо. Так, яйцо нашел. Так, ага, рука уже не жмётся, ничего не жмётся. Лепесткок. Только не говорите, что мы будем сейчас собирать лепестки за место. Ну-ка, еще проверим лепестки Так, червячок обратно Иди, чтобы у меня так все четыре Раз, два Нет, давай-ка э, Человек Я потом в человеческий мир вернусь Наверное или, или стоп Там еще яйцо же было, правильно? Правильно, яйцо Зачем только яйцо? Так, что можно сюда подставить? Так, будем сейчас пробовать спички Блять, логично Логично, ладно Как он это сделал? Он же маленький, блять Так, есть еще один лепесток Хорошо Отлично так едем дальше. Что еще? Что еще? Нож, нож. Отлично. Бля, так не говоришь, что вы сюда лепесток спрятали? Бля, ну вообще, будут мне еще тут лепесточки прятать. Прячут мне тут еще лепестки до последнего. Так шкаф, В шкаф я не могу вперед я не могу. Никак, ничего не делается. Так, это, это мы уже отгадали. Это я уже прям догадывался, что это точно пригодится. Вот ну, видите же, пригодилось, пригодилось. Так, отлично, это есть. Что еще, что еще? Телефон. Телефон зачем-то упал. Телефон, может, открутить можно? Блять, ну правильно, конечно, ножом. О, да, реально откручивается. Я думаю, это так просто работает. Так, а это у нас что? С электрона. Это кто-то кому-то куда-то звонит. Так, это у нас двигается куда-то. Это тоже, как я понял, движется. Так, хорошо. Допустим, как я понимаю, нужно, с... должен обязательно с этим. То есть вот так, это проходит сюда. Это мы опускаем. Хочешь пройти любую загадку? Да. А, я думаю, это крутить, то но... да, это нажимается. Так, это сюда. И, блядь, опять кручу. Вот так, прекрасно. Че, мы сейчас позвоним кому-то? И будем говорить уже на этом. Че? <смех> что это такое? О, нифига, лепесточек еще один, еще один лепесточек. Так, отлично, уже все есть, прекрасно. То есть, блин, блин, время то идет как быстро. Ну, нифига себе, нифига себе. Так как э, в такие игры э, делать, конечно же, длинные видео, ну, это не самое то. Лучше делать достаточно коротенькие, аккуратненькие видосики по той причине того, что, ну, мы уже достаточно далеко прошли, и я думаю, что этого будет достаточно на ну, сегодня Давайте посмотрим, э -э, если яйцо Мир будет, то это прекрасно Отлично, эберт а, -а, -а, -а, -а, -а, а, птица Я думал, что за яйцо, я думал, сейчас что мы будем Где-то внутри в скорлупе, что ли Но нет, нет, мы никак не в скорлупе И мы внутри Вообще у нас есть еще 4 минуты но... Ой, 3 минутки, но за 3 минутки что можно? Крючки Крючки, повесим сюда гекона. Можно? Нет, Серде... сердце повесить. Рыба, рыба нет, рыба сюда не вешается, блядь, ни хера. Опа, видите, а тут уже загадок нет. Блин, как-то это на самом деле криво птица выглядит. У него, у него глаза тут, а клюв здесь. И. Я понимаю, если бы это было бы. Знаете как? Вот так. Вот. Смотрите, идеальная птичка пушит с глазик. Это попуг! Попугай! Попугай! Ешкин кошкин, что это такое? А, это рыба. Пу, он просто к черным светился, думал. Что это такое? Так, хорошо. Вы слышите? Часы тикают. Так, ладно, я думаю, на этом надо закончить. Здесь, скорее всего, тоже телефон будет рабочий, а кто-то я... будет звонить. Улетело. Так, ладно, не буду дальше проходить, потому что это все-таки надо как-то время от времени все-таки делать коротенькие видосики. Поэтому спасибо вам за просмотр. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр Также в описании видео есть ссылочка На описание группы, где можно предлагать свои игры для обзоров Плюс Предлагать еще что-то Обязательно жду вас снова Спасибо за просмотр, всего доброго, пока-пока